И всем здоровье, ребят! С вами я, Ванек, и ваш любимый, многоуважаемый, обожаемый человек, летучая мышь под на... именем Бэтмен, точнее под именем Брюс Уэйн. Вернулся! Я вам так скажу. Вернулся я в игру под названием Бэтмен, arkham Сити. Так, левый контал удержку есть Спасти, дрожа Я люблю, тоже Он был что я имею? Если она знала, что Бромович собирается с ней Она сделала больше, чем последний который... Что за черт? Что Не дверь мне! Садись, еще раз. я тебе ясно? а не ну Я реально бы использовал бы тебя рожу, <compromise> <defend морковочно> <verified comments> Я маленькие, он Нет, я сюда выбежал. Chess? <laughs> I can do this all night, bitch! Надо было... Да понял я, Харли, пасибочки, понял я, что это плохо было, ну, я понял, по стелсу надо было проходить, я очень много этого стелса упустил, так, всырочный гель, бед, батаранг, управляем батаранг came from over here! I'm sure of it! Yeah, sure it came okay. from over there! You take the North. Ooh. I'm sure it came from over there! Shut What? I hear any more your yapping and I'll blow you. Understand? <laughs> That bitch saved you, bitch. Huh? Over here! I got him! He's over here! Не, вот это вот реально место, оно не очень такое трудное, но я что-то на этом месте очень сильно погорел, однако, знаете ли, ребят, блин, так, а так, так. Должен сюда дойти. Так. то вот тут вот так вот сделать. А? Ай, он Эх, сколько раз я слышал уже это. От них, честно говоря, очень много раз уже слышал. Я Будут тут будут все минусы и. <один procent> <þpar> <com trees> <мой noise> Так, Сюда я поднимался. чего не сдался. Он здесь. Не дверь. Я Я Я но опять же, в этом месте очень много... Очень много я реально помираю, потому что, ну, не знаю, как тут делать. Как тут дела, значит, обстоят? <рроргий> Ай! <роргий> Нет, вот это Да блин, ну... Ёшкин-кошкин! Левый Ctrl и пропел Мишка, ты чувствуешь, Что с тобой такое? Смотри, ты! Смотри, дар! Если я не слышу больше твоего гаппания, я лицо зажал а ну что, на вы слышал бы я ты не поверишь сколько раз я эту фразу от харли слышал блин. я не я не на контрол жал я на другую клавишу. Понял, как Я надо. Плажалируйте уязвимых заключенных, не интервьюте по одному так, чтобы вас не заметили. Потому что если заметят, как бы произойдет трансинхрон. И вот то же самое, что и было со мной только что. Нет, тут нужно Windows нажать и на полную этот экран открыть. Потому что, ну... Enter, выбрать. Завод сегодня не. Да блин. да блин, ну у меня мышка не поворачивается, вот. Смотрите. Вот, у меня мышка не работает. Ее надо подключить еще, блин. Чтобы она вот.. Не работает она! Не работает мышка! Сейчас, конечно, она заработала, но надо же все же, чтобы она работала почаще, так как сейчас. Опять же, с мышкой, мышка западает. Ребятки, мышка западает у меня. Ну, и это как бы главный трап. Даже я бы сказал, ах, блин, мышка тормозит. Я в контрол, держит присесть. Я попробовал. She was wanting to allow her to Please, don't do it again! Sorry, Doc. Harley wants you to hurt for nothing. ...smoke! He's here! Don't let him get in! Блин! я Э, я сказал, Э, он наверху. Ай, поймали, блин. Ёшки-кошки, блин. <сосы> <сосы> Опять же, заново продолжаем отменить. that last doctor was making. I like it when they scream like that. <laughs> Me too. She was one of the loud ones though. Real screaming. Know what I mean? She knew what Abramovich is gonna to do to her. She'd do more than scream. You remember the last fact he got his hands on? I kind of oh, sorry. Fresh out of college, volunteers that come in here and help us desperate criminals And we pay him back by breaking his legs and throwing him in a smelting tank. Still, it was funny, right? <laughs> I took photos. Where did you get a camera from? There you are. Man. Get over here. I found a He's here! Don't let him get in. You take the door. Help me! Someone! Shut it! What? Huh? очень долго играть потому что ну, я с этой мышкой честно говоря не влада последнее время Stupid little dead bat. Who's gonna save you now? Did you hear the noise that last doctor? Volteers to come in here and help desperately please don't do it again sorry doc Harley wants you to hurt for not fixing up the Joker she seems <laughs> pretty upset there's nothing I can do he's too far gone huh <свист> <свист> Черт, Бэтмен, ну не могут убрать побольше дымовых гранат, блять. Это у тебя только одна граната, блять. Сейчас, извиняюсь, ребятки, сейчас посмотрим, сколько гранат у Бэтмен дымовушек, конечно же. Так. Шесть? Ну, написано, обещает шесть, короче. Обещают, что их шесть. Обещают, что их шесть, а в итоге работает только одна. Други только генитально. Помоги мне! да, блин, да, блин, да блин, Блин, я же сказал, я снизу Stupid little dead bat! Who's gonna save you now? Заново, блять, пробовать нахуй Сколько у тебя вообще этих? Дыма 6 шесть, а похоже на то, что у тебя их одна. remember the last pet you got his hands on okay. huh? I've got this way covered he's here don't let him get in you take the door Мне кажется, реально, что у него не 6 гранат. Этих. Мне кажется, что у него не 6 гранат, а одна как-то граната, дымовуха и все. Ладно, короче. Ладно, подождем побольше. She was one of да я жму, жму, жму, жму, так, про чихот, головорез Джокера. Тут нужно постелочку, тут хоть все и говорится, тут что не надо постел. Ну, в, в основном, да, надо тут постелочку проходить. Know what I mean? If she knew what a Bromo is gonna do to her, she'd do more than screw. Her. You remember the last quacky. Please, don't do it again! Sorry, Doc. Harley wants you to hurt for not fixing up the Joker. She seems pretty upset. There's nothing I can do. He's too far gone. Yeah? His toxin level, it's off the chart. I don't know how he's still alive. Please just let me go volunteer What I, the... mean, it... I need to save her Есть дымовух. Я жал сейчас на правую кнопку мышки, чтобы выпустить две, еще одну дымовую гранату. Но он почему-то не выпускает по две. Он что-то выпускает только одну дымовуху и все. На, на этом все, конец, Каю! Или это у меня мышка, опять сломалась, виснет, короче. Нет, скорее всего это у меня мышка висит. Извиняюсь, ребятки, что я может быть на игру наговариваю, но у меня мышка висит очень сильно. Нет, стоп, так. Надо было когда он идет. A real scream. You Бывший На F. Я же вжал мин. Mm -hmm. Ладно, давай посмотрим. Я не знаю, как-то миссия проходят со заводом Сионис, но... тоже. Она была из громких, что я имею в виду? Если она знала, что с ней, она сделала больше, чем Ты помнишь, последний который в Я не знаю, что Фолиции, которые приходят сюда и помогают нас, кроминалистов, и мы его зарплатили, чтобы укрепить его ноги, и бросить его в воду. Так, давайте тут подумаем, что делать. Ведь это не варят, не варят убивать. ты получил камеру? Пейвен. Он получил все, а потом что будет? Пожалуйста, не сделай снова! док. She seems pretty upset. There's nothing I can do! I'll you cover do. this way! He's here! Don't let him get in! You take the door. Help me! Someone! Huh? Она вот тут завалил чун если вас обнаружили поднимите наверх и быстро перемещайте между сотнями точек Будете отпустить заново не это я понял а вот что делать дальше если там нету более высокой точки как There you are, Не, ну не белый-то, а? Да он... бурь! Одну не использую, блин. Ну я чё могу поделать-то, если он одну использовал, и все. Чё? Ладно, сейчас, я жал на правую кнопку мышки, и он больше одной, ми одной не использует. Блин, а может быть надо было это прокачать, чтобы он использовал не одну, а две? Так, сейчас, извиняюсь, ребятки. Так, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Выйти, да. Да, потому что, ну, он больше одной... ...думовой бомбы не использует. Я... Поп думаю, ...попробую сейчас, короче, по ...пройти, ну... ...за Харли Квин, потому что, ну... ...посмотреть надо с управлением, а вдруг... ...Харли Квин готовится, кстати, что она задумала... ...решение... ...исчезновения Бэтмена надо. That thing's dangerous. You saw what it did? Why? It's just a belt. No, it's Batman's belt. So what? It's still just a belt? What? You afraid of a little electric shock? Don't do it. He's screwing with you. No, I'm not. I knew it. The last guy who tried to pick up that belt got 50,000 volts running through him. Screw you. You pick it up. <laughs> no way не надо первым делом на этого который с, с электрошокером нападать.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 Я не на того напал. Нужно было вот это, во первым делом. Пробел, пробел. Или зажать пробел. Какая тайна велика, блин. Кто такой Бэтмен? Ага. Брюс... Брюса никто не знает. Бэт, Ладно, я короче, я ребят, в... давайте. Надеюсь, вам понравилось мое прохождение, точнее, мои пытки в игрушке Бэтмен Аркем Сити. Покапка. Давайте, всем. Покапка. Буду проходить Боже, Ребят, короче, давайте, всем. Покапка. 32 минуты играли.